Всем привет! Сегодня в видосике поговорим про полировку полироли и то, к чему еще интересной пасти одной пришли. Это у нас скаделок Сивиль. После покраски готовится под керамику. Весь полируется. Он уже, в принципе, весь отполирован белым мехом и оранжевым мехом Мирка. Остался только капот. Самая большая поляна. На ней и покажу, как работают пасты. Ко мне приезжал технолог Мирка Виталий и случайно зацепился с ним. Он показал мне вот эту пасту. Я ее попробовал, купил одну банку. Одну банку уже полностью выработал, купил вторую. Купил себе белого меха. И реально вот белый мех на роторе. Мне понравился. Все остальные работы я все равно продолжаю делать на эксцентрике, потому что на эксцентрике не так сильно греется поверхность. И скорость работы, как на мое ощущение, Чуть-чуть повыше, чем на роторе. Но, тем не менее, ротор очень хорошо с этим мехом и с вот этой пастой. Вот одна банка полностью пустая, вылизанная. С этой пастой работает довольно-таки быстро, контролируемо. И хорошо видно, <coughs> что происходит. Блеск тоже довольно-таки хороший после белого меха. Хотя он и работает жестче, чем оранжевый. Из минусов, что мне чуть-чуть не устраивает относительно того же автомеджика ps1 это то что эта паста работает чуть медленнее э и ну, в плане короче у нее цикл работы то есть она быстрее изнашивается и реально с одного прохода не убираешь то есть проходишь раз даешь блеск потом добавляешь еще пасты проходишь 2 и если где-то была глубокая риска допустим там от наждака или вообще глубокая риска там, то есть нанесена на красочная без без наждака эксплуатации то надо добавлять то есть постоянно добавлять пасту. PS1 автомэджик в этом плане не нуждается. То есть ты раз накидал и работаешь фактически пока поверхность полностью не станет глянцевой. Но есть огромный и плюс у этой пасты. Она стоит в три раза дешевле, чем автомэджик тот же объем. То есть в одном плане минусы, в другом плане плюсы. Цена. Но и работает она довольно-таки приемлемо. То есть меня устраивает. Сейчас покажу, как получается, что получается. И ну, время засекать не буду ну, Просто посмотрим на результат а, Капот пройден Весь а, 2000 а, Сейчас покажу как образец Вот таким наждаком 2000 пройден весь капот а На капоте было подрезано там, 5 или 6 сарин Таких крупненьких Подрезаны они а, Коваксом, брусочком Ну Я не уверен, что я даже найду где они Потому что я вроде хорошо все перебил 2000 2000 Итак, приступим. Капот лучше начинать с дальних краев, потому что можно нашоркать. Если тут наполируешь, пока там будешь лазить проводом или еще чем-то, соседние зоны лучше заклеивать, потому что на этой машинке, поскольку она сильнее греет, чем эксцентрик, торцы протереть гораздо легче. Да вообще ну, соседние элементы, вот один элемент отполировал, Торцы от соседнего отклеил, пошел другой полировать. Надежный, не так уж дорого это стоит. Отклеить со скотчем, а перекрасить гораздо дороже. Ну это когда соседний элемент. На этом элементе клеить тут не вариант ничего. Нагрета поверхность уже серьезно, но видно на отражение еще от 2000 барашек просвечивается. Вот его если сейчас полировать, полировать он не уйдет, то есть уже бесполезно. Пасты фактически нету, она не работает. Надо брать и добавлять еще пасты. Только с третьего захода получилось выточить. Я сейчас этот же мех одену на эксцентрик. Я просто сравним ради интереса по времени. Так, тот же мех, только продутый. Попробую вот эту часть отбомбить по времени. Посмотрим. Потому что что-то, что-то короче. Потому что капот большой. Я просто прикиду, сколько времени у меня уйдет на это дело. Эксцентрик гораздо дольше греет поверхность, поэтому можно с одного прохода пытаться убрать. И реально, не знаю как кому, а мне лучше видно, что я делаю именно на эксцентрике. У ротора зализанность риски не дает просматривать на полную. Посмотрим, что мы тут наделали. Хм, интересно получается. Так, по таймлапсу. По, тайм по времени на 2 минуты быстрее я этот кусок сделал. Но, как ни странно, от белого меха на роторе глянется выше, чем на эксцентрике. Не знаю почему. То есть мех один тот же, паста одна и та же. Ну, получается, что реально ротор на этой машинке работает. Ну, явно видно, да, что тут мутнее, чем там лучше. Ну, чуть-чуть быстрее. Ну у ротора в этом плане огромный минус. Мех умрет на вот этот мех, по крайней мере, остаток. На этом капоте погибнет полностью. Если его переставить на ротор, он еще будет работать и работать. Поэтому с точки зрения целесообразности использования средств, дешевле работать на роторе. Меньше пасты в стороны разлетается И мех живет дольше Поэтому перебываем на роторе и фигачим Все на роторе дальше Но ротор, блин, греет быстрее, сильнее На нем протереться легче Везде есть свои плюсы, свои минусы Прошел я белым мехом весь капот Все равно много недопиленного Тут уже вообще бросил, мне надоело Надоело чухмарить его Теперь берем на эксцентрик оранжевый мех Мирка. Он мягче работает, но реже тем не менее неплохо. Но опять же он дороже чем белый. Причем там прилично дороже. А пасту возьму AutoMagic PS1. Мне тут приезжал Автомэджик, купил Купил у них фибра. Очень понравилась мне желтая фибра. Дальше на этот Кадиллак мы будем наносить вот это средство. Покажу более детально, но ну, а пока что по нам в руки. Вот тут есть мутность. Сейчас посмотрим, как она мехом у нас идет. конечно работа уже идет гораздо быстрее потому что 90 процентов скажем так основных трудностей уже убрали и остается только довести глянец и чуть-чуть забрать рисачок. но видите какая проблема идет этот мех на эксцентрике он крошится С него летят вот эти нитки и все место вокруг покрывается мхом рыжим. Это огромный минус эксцентрика, конечно. Но качество на выходе. Мне очень нравится. В среднем на одну такую машину уйдет один такой мех, один такой мех и половина нормального поролона. Сейчас многовато пасты букву, я ничего не вижу. Надо ее растянуть чуть дальше тут ну, фактически вытираем ее до глянцевого состояния и тогда можно посмотреть, что точно получилось. Так, ну, потрачено минут 10. Клюв. Выполирован. PS1 на оранжевом меху. Уже салфеткой что-то поймал, сарапнул. Надо добить еще раз. А вот белый мех на роторе. Оп, сразу и глянец другой, и добивается очень хорошо. Ну, два этапа, конечно. Два этапа чуть-чуть напрягают. Так, надо царапина. убрать это именно от тряпки. Вот протирать лучше прямыми движениями. Тогда четко понятно, от тряпки царапина или не от тряпки. Вот это явно от тряпки царапина. Потому что движение аккуратно, так как я вытираю. Точно так же добиваем весь капот. Я думаю, минут 15. Может, 20, я его закончу. Ну поляна, конечно, огромная. Тут, тут по-нормальному три двери <laughs> в этом элементе в одном. Серьезный подход. Ну, а мы продолжаем. После того, как мехом желтым все-все-все прошли, я попробовал на капоте пройти эксцентриком на поролоне PS2. -а. Есть кое-какие такие царапки, которые еще надо дорабатывать. Поэтому взял мерковский желтый поролон, э, рифленый, на ротор обычный и взял, у меня лежит, мы с Серегой вчера разговаривали по телефону, он говорит, блин, ну вот мне нравится, говорит, рупес, зефир. Я говорю, а мне как-то вот она, ну ну вот как-то вот прям не очень. Думаю, «Ну, возьму попробую. Не то чтобы не очень, в плане как паста не работает. Ну вот по сравнению с автоматчиком, ну что-то не то. Думаю, ну ладно, сейчас возьму, перепробую, может что увижу. Ну паста работает, но опять же, тут и цяток-то как таковых нет. Я смотрю просто то, что тряпки какие-то линии, которые наилозил. Собственно их я и убираю. Но это убирает в принципе любая паста, которая работает с риской. Короче, сейчас прорабатываю, у меня осталось дверь-крыло и потом на экцентрик. Мягкий круг. Третий номер автомеджика и 20 минут, и мы заканчиваем. Потом мы машину отмываем, ну, продуваем, прочищаем, но я ее буду мыть. То есть я ее пущу под мойку, время есть, машина не торопит. То есть под керамику нет вот этой срочности. Тем более надо отмыть стекла, потому что на стекла антидождь идет. То есть она в любом случае идет под мокрую подготовку. Ну то как бы и все. Процесс он сложный. Поролоновыми кругами уже работа гораздо быстрее идет. То есть основа это мех. И вот там действительно долго. Теперь PS3 мягенький кружок эксцентрик небольшие обороты не вытирал предыдущую пасту просто отдул все воздухом. По времени немного занимает задача я как бы на этом цвете не видно голограмм, но в таком движении голограммы убираются довольно таки хорошо и быстро а, ну и блеска чуть-чуть ну что ж продолжаем загнали этот корабль по-другому не назовешь он пол камеры занимает в прямом смысле чтобы не пылился, потому что пыль, ну, тяжело с него вытирать, он огромный. Здесь мы его и будем обрабатывать. Кузов уже обезжирен, обеспылен. Ну, все равно какие-то пылинки, которые летают, они не страшны. Самое главное, что нету физической пыли, которая прилип. Обезжирено все водной обезжиркой со спиртом. Вода со спиртом, 70 спирта. 70 воды, извиняюсь, 30 спирта, либо же какая-либо заводская готовая водно-спиртовая обезжирка. Далее. Будем сейчас обрабатывать, начнем со стекла и продолжим кузовом. Компания Nosell сделала скидку в виде подарка для этого автомобиля. Это обработка для стекла, поэтому начинаем со стекол и продолжим кузовом. Ну, в начале стекла, поскольку пшикая на стекла, кое-какие капельки падают на кузов, их надо растирать. Уже проверено, стекла, если капелька остаются на лакокрасочном, потом не растираются никакой керамикой для кузова. То есть их надо растирать именно вот этим составом для стекол. Хорошо перемешиваем. Начинаем сверху. Довольно-таки простая процедура обработки. Мне почему-то раньше казалось, что это гораздо сложнее. Так, стекла у нас обработаны. Подождал я чуть больше часа, чтобы стекла встали, все было нормально. Теперь приступаем к обработке кузова. Поставил решеточку на место, открашено. Поставил сзади вот такую накладушечку, заводскую, как положено. Чтобы было. Приступаем к обработке. Обрабатывается все будет составом Нозиол. Это топовый премиальный состав. Сюда. Идет в таком красивом чехле. Ну, топовые составы все упаковывают очень красиво. Здесь есть индивидуальный номер состава. Ну, не знаю, насколько он там индивидуальный. Раз, два, три аппликатора. Они какие-то такие поролоновые на ткани. Не знаю, насколько это удобно, но попробуем. Я таким еще не работал. И, собственно, сам состав. Состав надо хорошо перемешивать. Так, вон тут у нас... Угу. это не дозатор, это просто заглушка-пробка очень интересно мне очень понравился металлкоуд вот у них самый простой состав, тем что он с пшикалкой, с распылителем сразу скажу свое негативное мнение по поводу очень плотной пробки которая тут, заглушечка идет чтобы ее снять, мне пришлось пойти и отвертка ее полностью чтобы выколупать, порвать Вообще неразумно сделано. Да, оно конечно герметично, круто, но открыть ее человеческим способом невозможно. Это из того, что мне прям не понравилось. Все остальное сейчас будем пробовать. У аппликатора есть специальная разметка тут. Это на нее вот так наносится состав, то есть мочится это пятнышко хорошо и чисто с него потом все разносится. Не знаю, насколько это будет действовать. Будем пробовать. Состав наносится довольно-таки классно. Я уже прошел крышу. Заднее крыло и заднюю дверь. Чуть-чуть непривычно держать аппликатор так в руках. Но он хорошо, реально хорошо разносит и очень удобно везде подлезть. Можно отдельно уголочком. То есть тут дело чисто привычки. У меня ощущение, что из-за такой формы аппликатора расход материала будет больше. Но зато подлезть можно действительно везде. Сейчас в помещении 17,5 градусов состав работает, скажем так, не спеша. Он не успевает высыхать. Я спокойно успеваю разносить вот на весь элемент и состав наносится таким жирным слоем Растирается хорошо. Я пока что вот прошел уже почти весь борт. Не увидел никаких сложностей в растирании. Сейчас делаю полный круг по машине по наружке, и потом все, что останется, пойду на внутряк залазить. Двери внутри, дверные проемы, чтобы машина была по максимуму закатана в это дело все. Реально можно везде подлезть, очень удобно, что он гибкий. Просто непривычно. Потому что предыдущие все керамики, ну керамики, жидкие стекла давались с другими аппликаторами. Ну это у других фирм. Все, закончен автомобиль полностью отработали материал magic назиол и мирка очень хорошо керамика конечно чуть-чуть придала глубины и дала блеск блеск конечно дала шикарный к сожалению погода сегодня не солнечная но даже вот в такую теневую погоду смотрится очень хорошо Пройду, подотираю окна еще. Окна, двери, все дела. Машинка получилась. Довольно-таки интересная. Да, она, конечно, старая. Да, у нее есть куча недочетов уже по старым запчастям которых просто не найти ну в общем в целом состояние у машины конечно изменилось чуть-чуть преобразилось получилось как по мне очень симпатично